Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем с, с Алексея Недовича по поводу декларирования доходов. Владимир Владимирович, в связи с вашим поручением Министерство финансов подготовило и в ближайший четверг на своем заседании будет обсуждать вопрос о упрощенном порядке декларирования. Доходов физических лиц, лиц, которые ранее не декларировались, из которых ранее не уплачивались доходы. Эта мера связана с тем, чтобы стимулировать население к учету своих доходов, перечислению их на счета в кредитных учреждениях в Российской Федерации. И тем самым мы снимаем это что-то что вроде амнистии, получается, по доходам физических лиц. В данном случае будет предложено с 1 января до 1 июля 2006 года осуществить вот такое, такое перечисление своих доходов на счета в кредитных учреждениях, по упрощенной схеме задекларировать 13% с них заплатить и тогда от всех санкций по налоговому законодательству за все предыдущее время данные физические лица освобождаются. Мы считаем, что это несколько здоровит ситуацию, позволит легализовать заработные платы, снимет беспокойство граждан в случаях приобретения и осуществления крупных покупок и использования данных средств и для своего потребления, и для инвестирования этих средств в малый бизнес или в акции которые могут быть приобретены. Когда вы думаете завершить эту работу? Если в четверг правительство одобрит данный проект закона, то мы внесем соответственно, в течение месяца в Государственную Думу. И как только Государственная Дума приступит к своей работе, он может быть рассмотрен, потому что для нас еще очень важно выпустить нормативный акт правительства и Министерства финансов, в рамках которого, ну, включая форму декларации, в которой все сумеют подготовиться. Но времени будет достаточно, потому что полгода и, и уже к 1 января все нормативные документы будут готовы. Хорошо, спасибо. Александр Ильич, проведена работа и по созданию условий для поддержки российского экспорта. Пожалуйста, Да, Владимир Владимирович, правительство приняло постановление о порядке предоставления государственных гарантий российским экспортерам промышленной продукции. Мы считаем, что очень важно продвигать нашу продукцию на различные рынки, и в том числе на рынке развивающихся стран, куда обычно предприятия идут только при наличии поддержки со стороны государства в виде предоставления гарантий. У нас такие средства в бюджете предусмотрены, это 500 миллионов долларов. И сейчас эти средства а, могут быть использованы именно для поддержки российских предприятий. Конечно, речь идет о тех, кто поставляет а, высокотехнологичные товары. Это энергетика, строительство, атомных станций, а, космические проекты и многие другие. Объем, а, объем гарантии 500 миллионов долларов. Ну, а сами проекты, конечно, могут быть и на большую сумму, потому что не всегда стопроцентная гарантия дается. Это зависит от рисков от той страны, где работают наши компании. 500 миллиардов уже можно работать. Пожалуйста, по инвестиционным. Владимир Владимирович, на заседание правительства в четверг уже перед рассмотрением... гермесовские там миллиард, был марк, да? Да. До 2 миллиарда было? Это вообще-то мировая практика. Специальное агентство в каждой стране создано в том числе Гермес, немецкое. Извините. В рассмотрения бюджета на, на следующем заседании правительства на следующей неделе, мы традиционно рассматриваем вопрос о перечне федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы. В этом году мы будем предлагать правительству утвердить перечень, состоящих из 51 федеральной целевой программы и 45 подпрограмм. В этом году очень большое количество новых федеральных целевых программ. Их 15 насчитывается. Они еще не все окончательно утверждены. Но мы надеемся, что в процессе рассмотрения бюджета в Думе до конца текущего года эти программы будут подготовлены и окончательно утверждены. Но часть из программ уже э, правительство утвердило. Какие это программы? Э, ну, Во-первых, это новая программа, касающаяся промышленной утилизации вооружений, ядерных боеприпасов и атомных подводных лодок. На нее выделяется 7,5 миллиардов рублей. Новая федеральная целевая программа по развитию космоса. На нее предусматривается в текущем году 23 миллиарда рублей, плюс еще отдельно программа развития российских космодромов на 1,5 миллиарда рублей. Новая программа снижения рисков техногенных аварий и катастроф создания федеральной системы оповещения, которую также предусматривается отдельно выделение до 800 миллионов рублей средств. Новая программа, которая разработана во исполнении вашего поручения, это реабилитация военнослужащих, уволенных в запас, пострадавших и получивших травмы в военных конфликтах. Также с следующего года эта программа будет финансироваться из федерального бюджета. Новая программа создания государственного земельного кадастра. Разработана концепция создания земельного кадастра, который будет включать в себя все элементы объектов недвижимости, включая здания, сооружения, квартиры и также данные о месторождениях полезных ископаемых, лесных участков и водных объектов. На программу выделяется 4 миллиарда рублей. Это чрезвычайно важный документ, для развития цивилизованного рынка недвижимости и прав собственности в стране. Новая программа а также очень важна, это программа по безопасности дорожного движения, на которую выделяется свыше миллиарда рублей. Впервые она также будет представлена на правительстве, и Министерство внутренних дел сейчас совместно с другими министерствами работает над ее завершением. Новая программа развития физкультуры и спорта. Также Ваше поручение, Владимир Владимирович, было о строительстве физкультурно здоровительных комплексов в стране. На нее выделяется 2 миллиарда рублей в будущем году. В основном как софинансирование региональных физкультурно-оздоровительных комплексов. Я прошу Вас подумать над тем, как организовать эту работу. Вместе с коллегами, которые непосредственно должны этим заниматься, может быть, как-то чуть-чуть приподнять так, чтобы напрямую на представителя правительства это вышло. Потому что это конкретная работа связана с конкретным финансированием, и Вы правильно заметили, нужно привлечь деньги регионов. Тем более, что губернаторы готовы и ждут наших решений. Есмельчук, подумаем, предложим, механизм. Такие программы, новые программы, которые в заменяют старые программы, которые закончились. Это федеральная целевая программа развития образования, на которую серьезно увеличено финансирование, и в следующем году предполагается около 7 миллиардов рублей выделения. Программа «Русский язык» и программа «Культура». Новая программа восстановления плодородия почв на 3,6 миллиарда рублей. Программа «Комплексные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков». Сейчас заканчивается разработка закончившейся программы по развитию Курилов, Курильских островов. Также новая программа, которая пока существует только в виде концепции, но предполагается, что там будут сконцентрированы в основном... Проекты, которые будут финансироваться из инвестиционного фонда, это подпрограмма экспорт транспортных услуг. Это все, что связано с развитием портов, аэропортов и дорожной сети в связи с предоставлением, использованием, использованием географического положения России, использованием преимуществ, которые мы имеем для поставки услуг на экспорт. Также две программы. Это создание авиационно космических материалов, новая подпрограмма и обеспечение жильем беженцев и вынужденных, вынужденных переселенцев. Вот это только перечень новых программ и подпрограмм, которые мы будем предлагать правительству утвердить. Всего на программы в следующем году предполагается выделить 300 миллиардов рублей, и 176 миллиардов рублей предполагается выделить, выделить на федеральную адресную инвестиционную программу по которой также появилось большое количество новых объектов – это и социальные объекты, и объекты гидроэнергетики, защитные сооружения, связанные с ликвидацией тех проблем, которые мы имеем на наших водных артериях, целевым назначением выделяется на эти цели порядка 8 миллиардов рублей. Две очень крупные позиции – это государственные жилищные сертификаты – 12 миллиардов рублей, и обеспечение жилищным военнослужащим – 13 миллиардов рублей. Мы также хотим такими ускоренными темпами начать погашать ту задолженность, которая сложилась государством в предыдущие годы перед военнослужащими, которые не сумели вовремя реализовать свои жилищные права. И задача стоит сейчас при переходе на новую систему ипотечного жилищного кредитования, как вы ставили задачу до 2010 года полностью завершить, вот эти, решить старые накопившиеся проблемы. Поэтому темп финансирования мы стараемся уложить именно в этот график. Вот, наверное, основные объекты. Ну, хочу сказать, что и федеральные целевые программы, федеральная адресная программа серьезно увеличены по сравнению с бюджетом прошлого года. Мы постарались по всем новым программам применить уже методику достижения цели, ориентированной на результат. И качество тех программ, которые сейчас готовятся, они проходят значительно сложнее. Согласование в Министерстве финансов и у нас. Но... Михаил Ефимович это жестко поддерживает, чтобы мы попытались действительно из федеральных целевых программ сделать инструмент достижения цели, чтобы те задачи, которые ставятся в программах, были четко сформулированы и по годам отслеживалось достижение с помощью этого инструмента конкретных результатов. Все это приятно слышать. У нас и Программы поддержки российского экспорта, в основном высокотехнологичного, и вот сейчас выложили целый ряд инвестиционных программ. Это говорит о наших о растущих возможностях, и я очень рад, что в правительстве есть, несмотря на споры, которые, мы, которые этому предшествовали консенсус сейчас, тем не менее, считаю, что все со мной согласны, потому что делая шаги в этом направлении, мы должны учитывать, что приоритетом для нас является сохранение той экономической политики, которая проводилась в последние пять лет макроэкономические показатели при этом должны соблюдаться вот это первое, что я бы хотел сказать второе все, что вы перечислили, безусловно, относится к важнейшим приоритетам включая и авиастроение, космос сейчас предлагаю опуститься на грешную землю я вчера был в одной из московских клиник в гематологическом центре, где проходят лечения дети, нуждающиеся в особом внимании. Думаю, что как раз внимание со стороны государства к этим проблемам у нас пока незначительно. Так же, как к медицине в целом, мы об этом еще поговорим попозже. Вот применительно к этой проблеме прошу вас обратить внимание на следующее. Первое. Необходимо помочь им в текущей работе. Второе подумать и в ближайшее время сделать предложение, я вчера с министром здравоохранения по этому поводу разговаривал, сделать предложение по расширению их возможностей, по расширению их возможностей по принятию большего количества нуждающихся в этой помощи, в этом виде помощи. Второе, очень простое, но очень важное для них дело это сертификация лекарств. Нужно прекратить бюрократию, не нужно. И, и как можно быстрее. Вот Просто вот в ближайшие дни принять соответствующее решение. И, наконец, более общий вопрос. Вчера тоже обратили мое внимание на проблему, связанную с реализацией 122-го закона. Имею в виду проезд к месту лечения тех, кто нуждается в этом лечении. И речь здесь должна идти не только о детях-инвалидах, но и о всех, кто направляется в федеральные клиники для прохождения соответствующих процедур медицинских. По нашим направлениям. Я знаю, что правительство уже приняло эти решения, но, во-первых, нужно ускорить соответствующие решения самого Министерства здравоохранения и социального развития, потому что без этих решений принятое недавно постановление правительства не работает фактически. А второе, нужно, повторю, расширить этот список за, за счет тех людей, которые еще не признаны инвалидами, но нуждаются в срочной помощи.